приветствую вас дорогие друзья с вами канал китай стал ближе и сегодня у нас на распаковке обалденная посылка обалденная она потому что давно я хотел себе заказать колонку колонку ну, необычную какую-нибудь хорошую ну, более-менее так дорогую колонку и так эта колонка пришла Пришла она не просто почтой, курьерская доставка, компания СДЭК. Приехал курьер, передал, вот так вот все упаковано. Ну что ж, дошла она быстро, дошла она где-то за две недели. Я вот прям не терпится мне ее распаковать. Давайте распакуем. Да, коробочка, а в ней еще одна коробочка и плюс еще неаккуратненько неаккуратненько но затянутся целофанчики 3d bluetooth nfs speaker не понимаю 40 герц 40 герц 85 дб кр 88 20 ну что ж давайте откроем ее упакован довольно-таки тяжелая значит коробка и инструкция инструкция и вот еще коробочка давайте посмотрим что в этой коробочке в этой коробочке в этой коробочке USB провод аккумулятор телефонный такие раньше в Nokia их были и шнур подсоединения через наушник через спикер через наушник давайте посмотрим саму колоночку колоночка вот такая вот. классно классно офигительная коробка soft touch пластик. то есть она не скользит ничего прям круто желтого цвета прям, ну не знаю я весь на эмоции весь на эмоции все как хотел давайте вставим аккумулятор Прям классная колонка, мне прямо радует. Вот, так вот, ну что ж, попробуем включить. А, зажглась, значит, зажглась колоночка, О, разговаривает. Итак, дорогие друзья, поскольку я не могу подсоединить Bluetooth подключить Bluetooth, поскольку я сейчас снимаю на телефон. А второй телефон у жены, жена на работе. Давайте попробуем подключить. Вот у меня есть служебный телефончик, на нем есть пару песен. Давайте попробуем подключить его. Включился? Так, значит, от телефона он работает. Давайте попробуем подсоединить еще USB-плеер. Посмотрим, как он работает от плеера. Плеер у меня Велкман. Так что давайте посмотрим, будет ли он работать от моего Велкмана. Ага, он не лезет туда. Вообще замечательно. О, залез. Я себе новую жизнь. Лет... Долго очень думает по USB. Хе, ничего интересного, еще плеер разряжается от него. Ну и на этой радостной ноте закончим сегодняшнюю распаковку. И что я вам хочу сказать. Колонка меня очень порадовала. Очень офигительная колонка. То есть от USB работает, от шнура работает. Bluetooth, к сожалению, не могу сейчас подключить, поскольку снимаю на телефон еще раз повторюсь. В принципе, все работает. Все, заходите в описание, ссылку оставлю в описании. Комментируйте, высказывайте свое мнение. А в следующем, в ближайшем, видео, в ближайшем видео, я сниму обзор более подробно по этой колонке. И мы ее сравним с моей колонкой, которую я покупал отдельно в Эльдорадо. Так что, до следующих встреч. Все, спасибо. Всем пока.